Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой ПР кошелек Как мы видим, деньги мне поступили при 153 тысячи рублей. Выплата с проекта Start Company. Друзья, проект платит абсолютно без комиссии. Ну и так как проект платит сейчас, я создам новый депозит инвестировать я буду также 20 тысяч рублей. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть 760 за 24 часа. Начисление прибыли каждые 8 минут. Платежную систему я выбираю ПР. Инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 24 часа у меня составит 155 тысяч, а каждые 8 минут я буду получать по 862 рубля. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек и мы с вами продолжим.